Дорогие друзья, я тут посмотрел шикарный фильм про Камчатку, который снял Юрий Дуть. Э, просто всем рекомендую и «Проблемы Камчатки», и «Красоты Камчатки». Все там увидите. Спасибо Юрию за работу. Но вот что меня очень огорчило. В самом начале фильма Юрий рисует траекторию полета самолета из Москвы в Петропавловск-Камчатский, и рисует ее так, как будто она идет строго по широте над всеми нашими основными городами Сибири. Как будто Юрий Дудь не смотрел моих роликов. Так прямо обидно стало, при том, что сколько раз я объяснял, что геодезическая, то есть самая прямая линия, которая между двумя точками на глобусе расположена, да, и на поверхности Земли, она является дугой большого круга, то есть результатом сечения плоскостью, проходящей через центр Земли, в данном случае глобуса, и двух точек, которые мы, значит, берем за на, на, начальную точку, это Москва и, конечно, Петропавловск-Камчатский. Естественно, в нашем случае эта плоскость, она вот очень вертикально вверх смотрит, и поэтому вот эта вот самая кратчайшая линия, она идет сильно к северу от широты. Широта это длиннее там, на несколько сот километров, и, соответственно, дуть должен был пролетать над Таймыром в том числе. И удивительно, как он мог это не заметить, наверное, в этот момент Юрий просто спал. Ну или, может быть, действительно не хватает вот, вот этого понимания того, как геодезические на Земле расположены. Если кто-то из вас имеет выход на Юрия, пожалуйста, сообщите ему об этой досадной ошибке и попросите его посмотреть все мои ролики, если он еще этого не делал.